Доброго времени суток! С вами Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных. Сегодня мы будем учиться заходить в личный кабинет на сайт компании «Арифлейм Россия». Для удобства мы на этой странице разместили вот эту ссылку, чтобы вы могли легко на зайти на сайт. Кликая на ссылку, система вас перебрасывает сразу, сразу же на сайт компании «Арифлейм Страна Россия». Справа вверху, когда наводите мышкой, меняет цвет слова войти вы на него кликаете и система у вас запрашивает либо логин либо номер консультанта либо номер дисконтной карты вводите это одно и то же вы вводите ваш номер который вам предоставил менеджер корпорации зус и пароль. И снова кликаем на слово «Войти». Если вы не знаете этих данных, обратитесь к менеджеру нашего проекта. Он обязательно вам сообщит, какие ваши данные. Итак, поздравляю вас! Вы зашли в свой личный кабинет на главном сайте компании Reflame «Страна Россия». Здесь вы изучаете все программы, все акции, которые предоставляет компания, в которых вы можете участвовать, получать подарки. Изучаете здесь очень много полезной информации, как о продукте, как о сотрудничестве, обо всем. Если возникнут дополнительные вопросы, обязательно пишите менеджеру корпорации «ЗУС».